I think the girls with their nails Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня PVZ3 опять, и у нас наконец-таки открылся опять новый босс, и я сегодня доберу э, плюхи. Поскидываю ребятам. Баттеркапов. И сегодня попробуем его бить. Так, вроде всем скинул. Так, что у нас тут? у нас тут интересного ну, Хотел я вот эти вот забрать не знаю подумаю надо будет посмотреть на них а -а -а, надо разобраться все-таки с волной как ее проходить что там у нас на арене надо будет на арене в топ зайти залететь только у нас времени осталось на арену два дня у ну, два дня для арены в принципе а -а -а, хватит нам так поехали добьем Добьем, добьем квастик. Как раз нам надо на арене сразиться два раза. Либо зачистить локацию. В принципе, под арену сейчас пересобирать тоже неохота. Сейчас быстренько с вами заберем плюхи. Давайте фарманем здесь 740-го. Нифига себе. Я вчера, кстати, получил осколок легендарного героя. И сегодня сейчас мы будем с вами фармить босса. Попробуем тоже добить... Нифига себе. Жестики прям. Поехали дальше. видите эти чистятся изи просто заодно сейчас и заберем плюхи надо пройти следующий лавал интересно или что будет на 10 пенате я вчера вот с 9 получил одну легендарку так еще еще два у нас осталось зачистить Но эти должны быть попроще я тут даже, как видите, не заморачиваюсь там на расстановка еще на чем-то, потому что ну, оно, по сути роли никакой здесь не играет тут самое главное не пропустить этих мелких чтобы они не забежали вот так вот Ничего себе, смотрите, смотрите, что они делают. О, oh, Нифига себе, разобрали полностью почти весь мой центр. Не полностью, а разобрали. Вот это я, конечно, погорячился. Да, жестко, жестко. Сейчас, наверное, придется перезаходить. обломчик да вот так вот придется все таки откинуть назад их я то думал будет попроще оказалось не все так просто Так, есть. И поехали еще один. И пойдем с вами на босса. На боссе самое интересное это получить пинату. И она будет реально топовой сегодня опять 5 легендарных. Получим, по сути, перекачаем сейчас плюс один лавел. Сделаем машему этому. Так, ради, ради. Немножко дальше все-таки отставлю. Это реально не все так просто, как кажется. Вообще, летающие уже сразу же идут. Это печально. Я надеюсь, он тут один. Потому что у меня против летающих нифига нету. А, он тут не один. Печально. Придется сейчас пересобирать. Я не успею. Ну, этих-то я убью, а этого я никак не убью. Будем сейчас с вами пересобирать пачку полностью всю. Ну, теперь просто на пизе должны пройти. И финал будет нифига себе прикольненько. Так, съесть 4 звезды, правда, что-то дали. Но думаю, задание сделали. Вот еще отличненько. Еще одно получили. Ну вот, после того, как вытащил, начали хоть падать. Так, отлично, забрали. Это радует. И теперь, теперь иванта идем забираем. Плюс 600, плюс 300. Отлично. И поехали. Попробуем побить босса. Так, смотрим, где там он у нас попался. В лаборатории. Он, мне кажется, сейчас будет жестко. Ой, я могу улучшить сразу, кстати, уже. Доступно улучшения грибку. Проверим. Так, ну он, наверное, как обычно на две клетки бьет. Ого, нифига себе, он откидывает. Прикольненько. То есть надо дальниками пробовать его фигачить. Ну, у нас есть вот так вот бабав. И все. Первый этап пройден, как видите, налегке. Поехали дальше. Вот здесь его надо дальниками, судя по всему, проходить. откидывая да, ближники тут ничего не сделают ну, ну все как-то изичный босс посмотрим сейчас что у нас вытащится маршрум 24 16 5 штук ну как и написано плюс 5 каждый босс за неделю по моему если я не ошибаюсь двоих или троих можно убить Сейчас чекнем сколько он у нас по времени. через дней, да, троих можно будет убить. А, так, поехали, улучшаем, чем мы можем улучшить? Так, отлично. Неплохой, кстати, домаг, девятое лавал маленьких плюс 1 еще потокабилити 5 на 5 дамаж пусть 300 процентов тоже неплохая тема так шишки V800 но я хочу сейчас улучшать лимон полным ходом но наверное мне сейчас не хватит на улучшение самого лимона на его обдано до 600. Что нам так ability даст? Стан шанс плюс 10%. Ну, 10% это такое. Не буду пока тратить. Буду копить сюда. Мне, по-моему, здесь надо на 4 лавал 500. Ну, придется недельку подождать. Такс. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Качаемся по чуть-чуть, как видите, но 27-й еще так и не прошел, надо будет позадротить в нее. Пишите комменты, ставьте лайки, обязательно проходите босса, потому что с боссом у вас есть возможность получить э -э, легендарного героя и, соответственно, будет намного проще. Все, всем удачи, всем пока!